Добрый В эфире программа «После новостей». Я Ольга Тепляшина. Настоящую «Черную пятницу» объявил губернатор Толоконский, заявив о намерении продать компанию «Красноярск» нефтепродукт как неэффективную и проблемную. Это на минуточку 14 нефтебаз и самая крупная в крае сеть АЗС. И если край избавится, как считает губернатор, от проблем, то что мы с вами выиграем, потребители? Об этом поговорим сегодня с гостем в студии. У нас... Егор Фролов, координатор Краевого отделения Федерации автовладельцев России. Добрый вечер. Добрый вечер. Есть ли опасения, что новый собственник не сохранит эти 138 АЗС, ну, которые в самых дальних, как говорили сегодня наши зрители, в том числе в самых дальних уголках края? Скорее всего, ну по нашей информации, это может быть либо нефть, либо «Роснефть». И я думаю, они не откажутся от удаленных регионов, потому что это основные из потребителей в нашем Красноярском крае. Это и северный завоз, да, это и сельское хозяйство. И мы прекрасно понимаем, что вот в вашем интервью уже говорили представители автозаправочных станций, что, к примеру, там Роснефть или Газпрому это невыгодно. Мы видели ситуацию, как Газпром тот же покупал уже бывшие автозаправочные станции, переделывал, запускал. Поэтому здесь то, что не купят какие-то винки, то есть вертикально интегрированные компании, которые добывают, перерабатывают и продают топливо, здесь ну, не может быть сомнений, что одна из этих компаний может приобрести. И продавая, думаю, КМП. Ну, здесь потеряют только мы с вами, потребители, с точки зрения того же ну, регулирование цен. Но в любом случае, эта компания выполняла еще такую большую социальную функцию. Это у нас пассивная уборочная страда. Плюс регулирование во время вот разных бензиновых кризисов. Эту компанию использовали тоже как рычаг воздействия на рынок. Да, неоднократно. И мы с краевым правительством и в 2010 году проводили круглые столы и принимали решение о том, чтобы сдержать рост цен на топливо как раз используется КМП для того, чтобы удержать этот рост. Если КМП будет продавать по такой оптимальной цене, естественно, другие продавцы топлива не смогут продавать. Но дороги. в любом случае, кроме того, что нам вот эти активы не нужны, в какой-то внятной позиции, а что же дальше, мы не услышали. А Я предлагаю послушать фрагмент интервью депутата Законодательного собрания Павла Семизурова. Конечно, было бы приоритетнее отдать нашим государственным предприятиям, чтобы они налоги к нам приносили. Но, в общем-то, все предприятия, которые у нас работают в Красноярском крае, они все и так налоги к нам э, приносят. Поэтому э, отдельно держать э, такое предприятие для того, чтобы оно якобы вот, социальную направленность в части сдерживания стоимости цены э, на топливо в Красноярском крае держать, ну, не совсем эффективно, и мы это, в принципе, увидели. Ну вот, Егор, мы услышали опять да, о неэффективности. Нет ли преувеличения в этих опасениях? Если у власти не получилось эффективно контролировать угу. а, вот предпри... такой бизнес с таким огромным рынком сбыта, а, может быть, правда, частники лучше справятся? А, ну, по моим подозрениям, что наше правительство даже не пыталось каким-то образом повлиять на тех же руководителей на организацию двоих посады. Ну, были приговоры суда. Если были приговоры суда, значит край видел такие нарушения, грубо говоря, игнорировал до тех пор, пока их не посадили. Если бы вовремя занимались бы реорганизацией, там, увеличение продаж, маркетологов бы новых, ну, грубо говоря, завели у себя, то я думаю, прибыль у КМП, она бы на сегодняшний момент была бы выше, чем у каких-то московских, российских дилеров топлива А не получилось потому, почему, интересно, не сумели или не хотят заниматься а этим проблемой? Скорее всего, не них Хотят, и еще настораживает тот факт, что ведь это не только КМП Красноярский край продает. А больше всего настораживает ситуация, что, скорее всего, в Красноярском крае экономическая ситуация очень плохая. Это видно и по городу, как город продает свои активы, это видно и по краю, как край продает очень огромные активы, ссылаясь на то, что они неэффективны. Ну, я уже говорила о том, что сельхозпроизводители тоже могут пострадать в связи вот с этой продажей, потому что непонятно, что будет дальше, и, как, и сможет ли власть регулировать цены, и как потом договариваться с частными собственниками уже, получается, на их условиях, в какие-то сложные моменты. И вот что думает об этом Борис Мельниченко, директор ЗАО «Солгонская». Что за специалисты сидят у нас в министерствах? которые не могут организовать эффективную работу небольших предприятий. Поэтому вот так. Нужно сейчас, наверное, об этом думать. А то, что произойдет или не произойдет, поверьте, не холодно, ни жарко. От того, что приватизирует это предприятие, потому что оно свою эффективность для потребителей оптовых никогда не показывало. Для розничных может быть качество. Хотя этот вопрос в будущем может быть как-то и обосрится. Ну, кстати, автомобилистов тоже в первую очередь волнуют два вопроса: угу. цена и качество. В этих позициях мы гипотетически что теряем? Ну, смотря какой придет игрок на рынок, да, смотря кто будет владеть этими автозаправочными станциями, если, допустим, там мы проверяли многие автозаправочные станции на качество топлива. А некоторые автозаправочные станции, к примеру, в центре города продают чистое топливо. Одной и той же фирмы, ну, то есть, одна mm -hmm. и та же фирма mm -hmm. продают, а на выездах из города, либо уже на пригородах, уже некачественное топливо. Эти те, пары, же компании? те же самые компании. Причем а, такие виды топлива, самые ходовые, 92-й, 80-й, то есть как раз рассчитаны на те регионы, в которых они Но продают. Вот, э, вы ездите за рулем, я езжу за рулем. Огромная армия наших зрителей э, передвигается на автомобилях, и все знают на заправки какой компании бесконечной очереди. Да. Это миф или нет, что там качественный бензин? И эта заправка не красноярск нефтепродукты? Ну, если мы говорим там про те заправки, которые у нас сейчас имеют большие очереди, она не красноярская, эти автозаправочные станции проверяли, и я вам скажу, Переделанные автозаправочные станции, которые переделывались из-под старых, у них были э, очень плохие результаты на качество топлива. То, что они привозили э, свежее оборудование, свежее топливо заливали, там не было претензий. КМП, а, КНП? Вот вы же проводили такой анализ на, э, «Союз автомобилистов». Каким результатов вы пришли? А, на КНП у нас попадался 98-й бензин, не очень хорошего качества. Это, грубо говоря, вот на «Шахтеров», которые автозаправочная станция, также у нас попадался 80-й – это на выезде из города в сторону Солнечного. Там 80-й был не очень хорошего качества. Ну, в принципе, вот как раз про что я и сказал. В центре города, если самые ходовые 92 95-й, они еще более-менее как-то чистые. Если мы уже выезжаем за город, пригород, естественно, качество начинает страдать. И такое ощущение, что как раз продавец там, где больше спроса и там, где не проверяют – проще продать некачественное топливо. Если даже имея такой актив в своем распоряжении, власти такую ситуацию допускают, даже ну, mm -hmm. в своей компании, может быть, стоит думать не о ее продаже, а о каком-то новом законе, о новом методе контроля, чтобы не подвергать жителей края, потребителей вот таким рискам? Вот больше всего как раз настораживает ситуация, которую я озвучил раньше, потому что еще в начале прошлого года мы через депутатов законодательного собрания предлагали губернатору создать топливный штаб, где как раз был бы приглашен. Актив Красноярска mm -hmm. КМП, с которым мы могли бы обсуждать и качество топлива, и ценообразование, понять ценообразование каким-то образом влиять на цены в Красноярском крае. Но понимая, что ну, в первую очередь нам губернатор отказал от создание такого штаба и был создан только экологический штаб, где также, кстати, mm -hmm. разбирается и Качество топлива. Но э, так как не было создано топливного штаба, сегодня мы слышим, что КМП продается, значит, э, разговоры о продаже КМП идут давно, и, скорее всего, ситуация экономическая в крае дошла до того, что приходится продавать такие крупные активы, причем это э, непростой такой бизнес, который не несет каких-либо там доходов. Чтобы это, заткнуть дыры какие-то? Скорее всего. Но речь идет уже о продаже не только КНП, хотя да. сегодня это наша тема, но и другие компании транспортные, транспортные, в том числе. Да. Не получится ли? Вот и теперь всем интересно, а кому продадут? И нет ли в этом какого-то тайного умысла? Ну вот я и говорю, что очень как-то секретно это все, министры как-то. А потом не... продавцы не... исчезнут? Да, кон конкретно не комментируют. Продавцы исчезнут. Возможно, какие-то дела закроются, по которым ведутся сейчас расследования. Возможно, купят винки, которые просто станут монополистами в Красноярске и Красноярском крае, будут диктовать цены. И, возможно, еще от этого пострадает сельское хозяйство. Ведь КМП при помощи края передавала таким образом субсидии сельскому хозяйству, и сельское хозяйство хоть как-то поднималось. Здесь надо задуматься о том, что как но будет вот, дальше. Как есть. я уже говорила, пока внятные позиция О том же, что будет дальше, мы не услышали. Мы сегодня пытались пригласить в студию второго гостя, но вот все отказались что-либо сейчас говорить на эту тему. А У нас есть звонок в студию. Добрый вечер. Алло, здравствуйте. Добрый вечер, говорите. Как вас зовут? Сергей. Я Сергей зовут. Говорите, Я, уже... допустим, считаю, что КМП э, продавать как актив наряду с другими, которые также являются краевыми предприятиями, нельзя. Там надо просто поменять э, вид на руководство. Потому что все компании, в частности КНП, ну, больше в массе топлива получают санченского перерабатывающего комбината. Даже у них разница в цене по 95-му бензину 10 копеек. У них уже должна быть прибыль и выручка, соответствующая от этих а, реализаций. А то, что там неоднократно нарушения выявлялись, наряду так же, как с другими компаниями, я не буду их называть, по ряде, там счетных палат провер, проверок, это говорит о том, что просто власть, краевая администрация, не столь эффективно работает в этом направлении и, соответственно, пытается проблемный актив от себя избавиться. Вот, Спасибо большое и еще один звонок у нас на связи. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Владислав. Тоже хотел бы высказаться по этому вопросу. То есть полностью поддерживаю, кто до меня высказывался. Сам давно заправляюсь на КНП. Еще наши автовладельцы, все горожане видели, что в последнее время на КНП в черте города, по крайней мере, и края, Прошла реконструкция, модернизация заправок. То есть сейчас непонятно, зачем было складывать деньги в эту модернизацию, реконструкцию, поставили новые заправки, чтобы теперь их продавать. Ну, совсем понятно. Ребята, это кому-то выгодно. Егор, а вы как близкий к этой теме человека, есть какой-то инсайт на эту тему, правда? Вы? Если там все модернизировали, теперь продают? Ну, вот как раз я и говорил уже в конце да, нашей передачи о том, что э, здесь очень сильно подозрительная ситуация. Если в прошлом году, в начале прошлого года, мы задавались этим вопросом, э, нам э, почему-то отказали. В этом году, в начале этого года, мы уже слышим, что собираются продавать. Правильно сказали, произошли модернизации. Скорее всего, э, они сделаны не просто так. Мы мы прекрасно понимаем, откуда появляются, для чего появляются новые подряды, когда организация недоходна. Может быть и доходы у организации там, за 2016 год составились не такие великие, из-за того, что произошла очень большая модернизация. Для чего это было сделано? Могут быть возникнуть такие подозрения, что это подготавливалась база для нового владельца. У Может... нас осталось совсем немного времени, Егор, но хоть что-то позитивное мы сегодня услышим. Скажите, а где сейчас самый хороший бензин? самый хороший бензин сейчас сказать не могу по последним данным которые мы проводили в конце прошлого года о, в конце прошлого года в, пол, в конце прошлого полугодия ну более-менее такой нормальный бензин это заправки 25 часов КМП Газпром нефть подсолнухи Роснефтьевские в принципе остальные с очень большим то есть компании. А, есть ли какой-то шанс, что с приходом нового собственника у нас хоть где-то появится... Очень хороший бензин, где будет, можно будет заправляться без риска для своего автомобиля. Независимо от того, какая компания придет, мы в любом случае эти заправки будем заново проверять на качество топлива. В случае выявления каких-либо подозрений мы будем, естественно, направлять Роспотребнадзор с просьбой проверить данные организации по качеству топлива. Ну естественно, в случае выявления каких-то особых таких нарушений будем поднимать эти вопросы на экологическом штабе. Ну что ж, вот такие у нас неутешительные итоги. Непонятно пока, чем все это закончится. Я не зря в начале программы сказала про Черную Пятницу, потому что еще раз напомню... Красноярский нефтепродукт не единственный проблемный актив, о продаже которого уже заявляют власти на очереди компания, пакет акций компании «Красавия» и аэропорта Емельянова. Это была программа «После новостей». У нас в гостях сегодня был Егор Фролов, координатор краевого отделения Федерации автовладельцев России. Спасибо за то, что пришли к нам в студию, ну и хоть немножко пролили свет на эту ситуацию. Всего доброго, до встречи.